Работать. Все по ним. Вот это все сизы. Жучок. Очень сизы. Как пошел, а? Сизы неугомонные. Все вверху. Один. Второй. Третий. Это что они творят, а? А там жучок Попер вверх. Смотри. О, мои красавцы, готовы? Новая партия готовится к вылету. Но привыкайте. Это гонный мой отсек. Вот выпустил. Сейчас уже долиняли. 20 с лишним штук. Пойдет новая партия отбора. Все. Тетерия не дает, прям залазит в сетку. Ну, ничего, все молодцы. Сейчас линьку пройдут, будут босые, будут сиреневые. Ну, Тасманов пока не стал выпускать, потому что их жрет в первую очередь. Жалковато, хотя от цвета мало что зависит. Качество игры от цвета не зависит. Ну, как-то так. Ну вот, это вторая моя партия уже, которых мне уже жалковато выпускать под ястреба. Здесь в основном светлые тасманы, тасманы, пепельные, бусы. Но ну, это та же линия, только они вышли тасманами, бусами, сиреневыми. Тоже молодежь. Но тоже скоро пойдут в небо.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 Ой, ну давай, давай. Кушайте, кушайте. Ну, красавцы мои, мои маленькие. Скоро полетим, скоро. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, что она творит? Ну. Вот она. Вот. Вот ой, Надо, короче, отрезать лохмо. Ну, это а сильно загребает. один. А, ну, давайте, давайте уже. А, давайте, давайте. Попить водичку с перчиком. Ну, красивый, такой вкусный. Вон еще один голод. Хорошо. Это беленькая светлая голубочка будет, это ясно. Рядом с ней тоже голубочка будет. а тоже белая голубочка, белоголовая. Красивая будет. Это мой красавец на замену пепельной. Ох, какой он грибон! Какую я ему красавицу приготовил. Ну, давайте, давайте, давайте. Давай, давай, давай, давай. Ох. Ух, сгрёбал. Ух. Ух, пошла, пошла, пошла. Куда пошла? Непонятно. Это я вообще забыл лохму Да, это голубь. О, весело. Вот такие мне нужны. Вот, Ох, не сыграла. Вот -то, она, -то, а -то, а -то, красавица. А так. А <sis> ух, ух, <rigue> красотка. Еще нос не затянулся. А вот так. Ну давай, давай. Ух, как она гребет. Молодцы, молодцы. Мне весной такие веселые нужны. Кормачи Ну. Красавцы, красавцы. Ух. Вот этот белый голубок какой, как он мне нравится. Нос какой. Ледка закрытая. Дырки есть. Что вытяжка работала. А вот белая какая голубочка Белая-белая. Ага. Ах, вот это тоже будет белая-белая. Очень долиняет. Белая будет. Как мне нравится классика жанра. Чистая тасманка. Ну, ну. Это а -да. а -да. а -да. а -да. моя Это любимая моя. Не очень хорошая тяга. Вот а -да. Какая у нее тяга. Она зверская, дерзкая, а дерзкая. видно по ней. Видно по ней, что она такая ну, вот как пружина ну-ка давай ух. Ну, как-то так ой ой ой ой Спускается. Надо короче от...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 А так, а -а -а. ух, зрасот, Вс, нос не затянулся. А вот так, ну давайте, давай. Ух, как она гребет! Молодцы, молодцы! Мне весной такие веселые нужны кормачи. Красавцы, красавцы. Ух. Вот этот белый голубок. Какой, как он мне нравится. Нос какой. Ледка закрытая. Дырки есть, чтобы вытяжка работала. А вот белая какая голубочка. Будет. Белая, белая. Будет. Ага. Давай, давай. Ах, вот это тоже будет. Белая, белая. Очень долиняет, Белая будет. Как мне нравится классика жанра, чистая тасманка.